Артюр Рэмбо Приседания День поздний начался позывом тошноты. Брат Милотус, взглянув в окошко слуховое, Откуда как с котла ярчайшей чистоты Лучи несут мигрень и дразнят ретевое, Отводит к пузу глаз, Чтоб не пришли кранты. Коленками в живот Болтающийся тычет И ерзает, возясь, Ведь сером долгопол Стревожен, как старик, Следящий за добычей. А нужно-то ему Задрать скорей подол И удержать горшок, Когда не до приличий. На корточке присел, Вот зябкая видна Дуга из пальцев ног, Дрожит на солнце ярком, Кладущим куличи В бумажный створ окна. И нос у простака, где лаком по огаркам скользят лучи, Фурчит, как обитатель дна. Томится у огня простак и крючит руки, Губою к животу и ляжками к огню. С погасшей трубкою и рыжей от докуки он чувствует, Птенцы попали в западню и бьются в требухе, и причиняют муки. Вокруг, как скот проста, под грязью сущий хлам, В потеках нечистот спит мебель беспорядки, Как жабы чудные скамейки по углам чернеют, прикорнув. На сон буфеты падки, и страшный аппетит потворствует тылам. Удушливой жарой покоя обезвожен, Простак упрятал мозг поглубже в лоскутки, Он чует волоски растут на влажной коже И иногда берёт икота под грудки с хромающей скамьей. С шутом во гневе схожи. И вечером, когда луна очертит зад У контура его в лучах под швами света, На фоне розовом снегов сменив наряд, Что к розы мажет тень деталями приседа, А нравный нос к Венере приподнят